Мы же наняли тебе двух телохранителей, ты сказала подписчикам? Да, потом все обычно я убью. Привет друзья, меня зовут Лера и вы на канале Видео Пора вам уже познакомиться со мной поближе Уже 100 тысяч подписчиков, а вы ничего обо мне не знаете Ну что, вы готовы посмотреть 50 фактов обо мне? И не забудь посмотреть 50 фактов о моем папе И тут вот Поехали? Да, это я та девочка, которая читает рэп Меня зовут Лера Павлюченко и мне 12 лет Не веришь? С лет читаю раз с папой». Представляете, с восьми лет я уже читала «Раз». да Да-да-да, с восьми лет. еще не взрослая я, не все могу понять. Мне восемь, восемь, папа, я смогу рифмы читать. Восемь лет я снялась в первом музыкальном клипе. Можешь посмотреть его на нашем канале. Есть у нас музыкальных клип. Восемь, девять. Мне восемь, парень, плаш, колоной, три. Кроссовки оди, да, смотри, я знаю, здесь смотри. Ах, мам, мой экстрим Говорю, что я девочка номер один Считаю рэп, мечтаю без звезды Хотя и маленькая, но яркая, вот такой Увидишь папа, узнает обо мне Увидишь папа, я новая волна 10, 11, 12 лет и еще дальше У вот нас 7 частей клипов, которые ты можешь посмотреть Вот по этой ссылочке Учусь в шестом классе в третьей школе. Живу на Украине в городе Смело. школу я пошла в 7 лет. Два года занималась тэквондо. В 9 лет стала четверкой Украины. Обожаю волейбол и баскетбол. Три года жила в России. Мое любимое видео на нашем канале это Рэп Челлендж, который ты можешь посмотреть, перейдя по этой ссылке. А какое твое любимое видео? Напиши в комментариях. В 12 лет первый раз покрасила волосы. Смотри, вот. Не могу жить без друзей. И не представляю как. Беду личный дневник. Трех лет учу английский. My name is Lera. My surname is Павлюченко. Обожаю кататься на роликах. Рост у меня 165 сантиметров. Высокая, да. Любимый мультик. Секреты домашних животных. Любимые соцсети это ВК Инстаграм. Вот ссылочка на ВК, вот на Инстаграм. Любимые продукты. Хочешь волк. Бесловухи. Любимые мои блогеры это Марьяна Рома, Рисан и Ивангай. Когда я падаю и мне больно, я всегда смеюсь. <сёк> в детстве я всегда боялась темноты, потому что думала, что меня там убьют. Также в детстве мечтал стать мальчикой. У меня 35 грамот и 4 медали. Я мечтаю стать актрисой. Или в гороскопах. Пять лет, которые я проучилась, я была отличницей. Посмотрим, что будет сейчас по классе. Обожаю животных. Я с корешком. Я вообще не понимаю математику. В детстве я всегда притягивала на животные животных, потому что мне их было жалко. Настолько я была добрым ребенком. Я ненавижу пантики, хотя в детстве мне постоянно их ебили на голову. Я люблю делать подарки. Теперь петь не могу черно-белое кино. Обожаю делать селфи. Когда мне было 7 лет, я верила в фей и думала, что когда вырасту, стану одной из них и смогу летать. Ненавижу спать. И люблю салаты. Я мастер на все руки. Разумеется, в кавычках. Ну, мастер ломате. Салатов мастер сломается. Чему <Ranger> мне очень часто пишут, что я глухая и ничего не вижу. Лера! Лера! Вообще ноль. Все мои песни без обработки голоса. Да, неплохо я очень часто слушаю музыку. Она меня успокаивает. Обожаю мягкие игрушки. Мой любимый фильм это наследники. За пять месяцев перенесла два перелома. И безумно боюсь пауков Ну что, тебе понравилось 50 фактов обо мне? Если так, то ты поставишь мне палец вверх и оставишь свой комментарий YouTube это мое все И я вас просто обожаю, мои подписчики, мои друзья Вы меня просто вдохновляете на новые идеи, на новые видео Каждый ваш лайк, каждый ваш комментарий, каждая ваша подписка Это для меня все Итак, ребят, вы познакомились с мной уже намного больше И если ваши факты Немножко похоже с моими. Пишите об этом в комментариях. Не забудьте подписаться на мою страницу, на пабину, на нашу группу ВКонтакте. Не забудь раскрыть описание под видео. Там находятся все наши ссылки на сайты. И самое главное, не забудь нажать на этот колокольчик, который ты сейчас видишь. Иначе ты не получишь уведомления о нашем новом видео. Не, ну вы задолбали уже со своими влогами. Вы постоянно выпускаете вот это блин влоги, влоги, влоги. А вы будете ну, я думаю, интересно, я не знаю, мы напишем все в комментариях. Ты скажи, пожалуйста, когда будут рэпы, когда вы будете петь свои песни? Скоро, потому что сейчас нужно... Это... Ну а текста, текста, папа твой вообще там распинался, рассказывал, что уже написано очень много текстов, это правда? Да, но я еще надо выучить, их, уже, их надо очень много репетировать, их надо записать на студии. А правда, что вы уже готовите еще там несколько песен? Это же не песня, а вот такая вот будет клубная и называться на патимейкер... Нет, она будет называться будет называться патимейкер Pokemon Go, это правда? А ты слышала эту песню? Да. Это тайна? Да. Так зачем ты рассказываешь о ней? Не знаю. А, я знаю, для подписчиков это не тайна, да? Да. Ну, я думаю, нас смотрят только подписчики, так что эту тайну можно поделиться. да? Я говорю от лица подписчиков, пожалуйста, выпускайте видео побольше. Вы можете это сделать? Mm -hmm, наверное, нет, потому что мы ей успеваем одно видео в неделю, так как у нас... Как mm, кто хорошо так говорил тогда повтори, пожалуйста. Тематика канала? Да, у нас тематика канала сложная. Довольно, да. Да. Ну так, а вы обещаете делать побольше рэпов своих петь, музыкальные клипы снимать? Когда же будет музыкальный клип «Малолетняя девочка»? Все ждут и непонятно. Скоро, потому что съемки очень тяжелые, надо всякие найти, Какие чудики? Там разве будут в чудики в этом клипе? Твои чудика меня вести будут. Ну так это твоя охрана будет, телохранители. Ты же скажи же, в клипе у тебя два телохранителя. Наняли тебе двух телохранителей, ты сказала подписчику? Да, потому что обычно не убьют. Если тебе понравилось это видео, пожалуйста, поставь палец вверх. Пожалуйста. Палец вверх, палец вверх, палец вверх.